Вам не приходила идея взять готовые десерты, соединить их и получить еще более вкусный десерт? Во-первых, это будет быстро, а во-вторых, необычно, и самое важное, дети будут в восторге. Проверено. Я, например, предлагаю вам прочитать о том, как приготовить десерт из маршмела у сухого завтрака. Даже из названия понятно, как мы его сделаем. Расплавим зефир и склеим им зернышки. Выглядеть это будет как большое толстое печенье, в которое добавим цветных красок, все весело, красиво и очень сладко. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. В большой кастрюле растопите масло. 2. Потом всыпьте белый марш неулал, варите его на среднем огне до полного расплавления, постоянно мешая. 3. затем влейте теплое молоко и ванильный экстракт, перемешайте. 4. Уберите массу с огня, всыпьте сухой завтрак, перемешайте, чтобы зефир равномерно распределился. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Далее всыпьте цветной зефир, быстро перемешайте. 6. Сладкую массу выложите в прямоугольную форму, Разровняйте, уберите в холодильник до полного застывания. 7. Где-то через 30 минут десерт можно пробовать. Нарежьте его на кусочки перед подачей. Наслаждайтесь. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты. Сухой завтрак. 600 грамм. Сливочное масло. 100 грамм. Маршмеллоу мелкий. 480 грамм, молоко 1 столовая ложка, ванильный экстракт 0,5 чайных ложки, маршмеллоу мелкий цветной 200-300 грамм, количество порций 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока.